Как устроен управляемый кризис? Ипотечный кризис 2007-2008 годов, когда сотни тысяч домовладений в США отошли банкам, является делом рук тех же банкиров. Огромное число американцев вдруг разом не смогло выплачивать свои финансовые обязательства банку. Далее банки забрали себе дома должников и выставили их на продажу. Почему же масса американцев разом стала неплатежеспособной? Причины кроются в том, что кредиторы раздали кредиты сомнительным заемщикам, которые не смогли по этим кредитам платить. В 2001 году банкиры стали раздавать деньги практически всем желающим. Причем серьезная сумма, ведь речь идет о покупке недвижимости. Одни банки предлагали кредиты с плавающей процентной ставкой, корректируемой каждый год, начиная с третьего. Сначала ставка, разумеется, была смехотворно низкой. Другие рекламировали кредиты, переносившие первые платежи за новое жилье в будущее. Не требовался первоначальный платеж, не надо было залога. Предоставлялись такие условия, что даже те из американцев, кто и не задумывался о покупке жилья, считая это не по карману, начали менять свою позицию. Кредиты стали брать все, пытаясь улучшить свои жилищные условия. Не имеющие денег люди брали кредиты, которые им выдавали, не имеющие денег организации, сами привлекавшие заемные средства, чтобы раздать их кому попало. Один долг порождал другой, кругом были одни долги. Дело в том, что торговля долгами также была поставлена на вполне промышленную основу. Продажа ипотечных облигаций и займов осуществлялась по следующей схеме. Степень риска невозврата кредита оценивалась рейтинговыми агентствами, в зависимости от этого ценным бумагам присваивалась различная степень свежести. Высший сорт и первый сорт продавались дороже и быстро находили покупателя. Однако и второй сорт, на второй свежести, тоже не залеживался. Цена такого пакета ипотечных рискованных договоров была низкой и тоже находила своего потребителя. В итоге довольны были все. Банк скинул себе себя договоры с частными лицами, получив за это деньги от инвесторов и мог заново начинать всю канитель. Инвесторы вложили деньги и ждали прибыли, а сомнительные клиенты вновь могли идти за кредитами. Курьез ситуации заключался в том, что инвесторы, а проще говоря, спекулянты, купив по дешевке второсортные ипотечные обязательства, опять же по науке. То есть, с помощью рейтинговых агентств, вновь делили их на сорта. Но под названием «высший сорт» рейтинг надежности уже были не лучшие из лучших, а лучшие из худших. И так продолжалось на протяжении 6-7 лет. Экономика США росла, ВВП увеличивался, все были довольны. Огромная масса людей была не только при деле, но и зарабатывала большие деньги не производя ровным счетом ничего. Вся эта долговая пирамида держалась лишь на постоянном росте цен на недвижимость, которая давала возможность привлекать на рынок ипотеки все новых игроков с новыми финансовыми ресурсами. Банки, серьезные, солидные организации с многолетней, некоторые с многовековой, истории стали играть в одну и ту же азартную игру. Называется она «Отдай кому попало», как можно больше своих денег. Следствием этого стали забитые почтовые ящики американцев. Только там лежали не рекламные проспекты ближайших супермаркетов, а толстые конверты с договорами с банковскими организациями. В каждом конверте находилась кредитная карточка. Для ее активации не требовалось ровным счетом ничего. Нужно было просто ее взять и начать ею платить. Тогда договор с банком считался заключенным. По сути, по почте рассылались самые настоящие деньги. Рассылались бездумно, массовым тиражом, всем подряд. Итог такой почтовой активности закономерен. Массовые невыплаты долгов по кредитным картам. Согласно данным ФРС США, совокупный пластиковый долг американцев на начало ноября 2008 года составил порядка 950 миллиардов долларов. По данным агентства Moody's, доля невозвратных карточных кредитов возросла за период с августа 2007 года по август 2008 года с 4,61 до 6,82%, то есть рост ее составлял 48%. В случае роста безработицы, списания по кредитным картам могут принять поистине исторические масштабы. Политика всех прошлых лет стала невозможной, так как кредитная система достигла минимума учетной ставки. А долги достигли таких объемов, что расплатиться по ним не представлялось возможным. Учитывая то, что весь мир зависит от доллара, вы можете представить последствия игр американских банков. Как тут не вспомнить высказывание президента США Вудро Вильсона, мы приобрели одно из самых неуправляемых и самых зависимых правительств в цивилизованном мире. Это больше не правительство свободы выражения мнений, не правительство, отражающее волю большинства, а правительство, навязывающее нам решение горстки сильных мира сего. И эта воля сегодня навязывается не только Америке. Арабы хотят торговать нефтью за динар, Немцы продавать станки и машины за марки, упразднив евро. Китайцы получать полновесные юани. Но воевать из-за этого США пока никто не готов. Хотя все понимают, ФРС грабит мир, рисуя на счетах поставщиков вполне материальных ресурсов и товаров совершенно виртуальные цифры.